Привет всем! Я психотерапевт Стефаненко Максим. В своем промо-ролике я хотел бы коротко рассказать про методы психотерапии, которые я использую в своей работе и про те запросы, с которыми наиболее часто приходят ко мне клиенты. Метод когнитивно-поведенческой терапии или коротко КПТМ. Это метод краткосрочной психотерапии, который направлен на решение быстрое и эффективное таких проблем, как депрессии, фобии разного рода тревожные расстройства, расстройство пищевого поведения и посттравматические стрессовые расстройства. Метод краткосрочной психотерапии направлен на то, чтобы за максимально короткое время получить максимально большой эффект от психотерапии и вывести человека на приемлемый уровень функционирования, который не будет доставлять ему никакого дискомфорта. Второй метод – это метод аналитической психологии Карла Густава Юнга. Он немного противоположен методу КПТ. Это метод глубинной психотерапии, который рассчитан на долгосрочное сотрудничество психотерапевта и клиента, на глубинную проработку его жизненных проблем и на, как следствие, некую самоактуализацию человека, обретение ему новой сущности, перестройку своей психики. По сути, это метод, который направлен на тех людей, которые хотят коренным образом сильно изменить себя, свою жизнь, для того, чтобы получать от нее больше удовольствия, ну и, проще говоря, быть самим собой. А, когда ко мне приходят клиенты, наиболее часто задаваемые ими вопросы, а это вопросы, которые касаются взаимоотношений мужчины и женщины, вопросы, опять же, самоактуализации, это вопрос «Кто я?», что мне делать? Чего я хочу в жизни? Вопросы, связанные со смыслом, вопросы потери смысла. Это довольно распространенные темы, с которые я сталкиваюсь в психотерапии, с которыми я работаю, с которыми приходят ко мне люди. Эти темы, они очень распространены. Ну и мне очень интересно с ними работать. Можно сказать, что это мои любимые темы. Тема взаимоотношений, она очень деликатная и очень объемная. Как быть в отношениях? Как вообще, в принципе, построить отношения? Как завести отношения? Как э, немного исправить отношения, если в них что-то пошло не так? Это вопрос тоже не такой уж и банально поверхностный, как кажется на первый взгляд. Он касается глубинных проблем человека в том числе. И в конечном итоге мы приходим к тому, что чтобы изменить отношения, нужно изменить себя. Вопросы смысла жизни ⁇ это довольно-таки серьезные экзистенциальные вопросы. С этими вопросами человек сталкивается в основные кризисные периоды в своей жизни. Например, в 30 лет, в 50 и тому подобное. Когда человек задается вопросом, а что, в принципе, ну, происходит со мной? Что вообще я делаю в этом мире? Чего я хочу? А, вопрос этот тоже тесно связан с вопросом самоактуализации, с проявлением себя в этом мире, с поиском себя в этом мире. В конечном итоге в психотерапии возможно это все проработать, возможно достичь какого-то уровня понимания себя и других. Возможно достичь приемлемого функционирования человека в этом мире, для того, чтобы ему было ком максимально комфортно и приятно жить. Э -э психотерапия, в принципе, это инструмент, который направлен на повышение качества жизни человека для более комфортного проживания среди людей. Я жду вас у себя. Я думаю, что мы сможем... Решить те проблемы, с которыми вы придете ко мне, мы попытаемся сделать все возможное. Да, в этой жизни возможно все, но все зависит от нас.